Короче говоря, App Store сломался. iPhone, App Store, платное приложение, дорого. Как вы уже догадались, я сидел и грустил. Грустил, потому что хотел скачать себе Майнкрафт бесплатно, а App Store, как всегда, сломался. Ведь он стоил почти 600 рублей, а в моем кошельке было всего 50. Чувак, ты, наверное, хотел сказать о мамкином кошельке. В мамке нам, конечно, было больше, однако сути дела это не меняло. Я очень хотел скачать платные игры и приложения на свой iPhone, Даже если не бесплатно, то хотя бы максимально выгодно, рублей так за 50. Ладно, чувак, я вижу, как ты грустишь. Чтобы стать сыном маминой подруги, то есть моей, я расскажу тебе, как же скачать платные игры и приложения абсолютно без денег. Но сначала откатай загадку. Висит груша, нельзя скушать. Так это же просто. Накусанное яблоко? Неправильно, это лампочка, дурак еще одна загадка. Зимой и летом одним цветом. Ну и здесь я точно не промахнусь. Елка. Да что же это такое? Этот твой телефон. Цвет же он не меняет. Попей водички и успокойся. Это чтобы твой центральный, тупой процессор больше не перегревался. Четко. Друг начал рассказывать о способе скачивать платные игры на iPhone абсолютно бесплатно. Я слушал 5 минут, 10 минут. Спустя 30 минут я уже скачал Minecraft, все серии игр GTA, були искописты в двух частях и многое другое. Пришло время рассказать об этом способе и вам. Чтобы скачать платные игры и приложения на ваш iPhone практически бесплатно, переходим по ссылке на сайт ioshop.ru, ссылка на которой есть в описании под этим видео. Даже у меня глаза разбегаются от огромного выбора качественных. Общих аккаунтов стоимостью от 49 до 99 рублей. Выбрал свой любимый микс-вариант всего за 49 рублей. Стоп, так нужно же закинуть деньги на Киви, обмане или любой другой сервис, чтобы произвести оплату. Дай сюда. Вечно мне все приходится делать за тебя самому. Покупай на здоровье. Это было странно, но четко. Оплатил аккаунт. Данные в на секунду пришли ко мне на почту. Его логин и пароли в разделе App Store iTunes Store в настройках. Открыл App Store, зашел в раздел купленные приложения, начал качать все, что там было. Не забыл выйти из общего аккаунта. Теперь абсолютно все, что я приобрел, останется на моем телефоне навсегда. Вдвойне четко. Привет, давно не виделись. Сейчас я покажу, как правильно входить на вашем устройстве в общий аккаунт, если у вас установлено iOS 13 или iOS 14. На самом деле, все максимально просто. Все, что вам нужно сделать на iOS 13, это открыть настройки, раздел iTunes Store и App Store, и просто выйти из своего аккаунта, который есть на вашем устройстве. Однако, есть один очень важный нюанс. Если у вас установлено iOS 14, то все, что вам нужно сделать, это зайти в приложение App Store на вашем устройстве, далее зайти в раздел с маленькой иконочкой в верхнем правом углу, то есть с вашим аккаунтом, пролистать вниз и нажать на кнопку выйти походу и телефон тоже вышел в окно способ оказался действительно годным поэтому мы с другом дарим вам промоход на 20 процентную скидку на абсолютно весь ассортимент ру торопитесь ведь действует скидка только на первых пятерых человек четко Короче говоря, говоря платный игры для iPhone бесплатно. бесплатно. Привет! Мы очень старались над этим роликом. Надеюсь, что видео вам действительно понравилось. Не забудьте посмотреть другие ролики в формате Короче говоря на нашем канале, а также подписаться на нас. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока-пока!